Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги и трейдеры. Среда, 28 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы говорим о сделках исключительно в начале тренда. А, собственно говоря, со вчерашнего видео обзора не сильно поменялась картина на рынке, кроме того, что Биткоин достиг первого уровня поддержки 16 600 долларов. Давайте разбираться в текущем дне и относительно той ситуации, что у нас происходит на рынке. Во-первых, вчера американский фондовый рынок закрылся у нас разнонаправленно. Часть сектора закрылась в позитивной зоне, часть в негативной. Вчера мы видели определенный импульс на рынке криптовалют. И давайте смотреть, что у нас в принципе... Происходит по индексу доллара. Индекс доллара стоит в боковом движении. Мы видим, что рынок уже в принципе замер. Осталось с учетом сегодняшнего дня три торговых сессии. Активности у участников на рынке особо и нет. Готовится уже к новому году. Но итоги еще подводить рано. Еще есть тем не менее три торговых дня для того, чтобы окончательно говорить о том, что год этот нам принес. Безусловно, год у нас абсолютно медвежий следующий год также планируется быть непростым в плане экономики ну, соответственно будем принимать какие-то торговые решения исходя из тех реалий которые мы будем с вами иметь и наблюдать на графиках и на рынках Значит, индекс доллара 4 часовой таймфрейм мы видим что значит, Индекс стоит фактически на месте, это раз. Тел, т, телом своим а, не закрывался. Он еще ниже у нас отметки 103,5 пункта. А, то, что является пока ключевой а, поддержкой. Ну, а есть определенная а, слабость, но и поддержка пока стоит. То есть а, определенного движения пока определить достаточно сложно. А, Ема 200 на 4 часах, мы видим, приближается к отметке. 105 и 8 пунктов – это основная линия сопротивления у нас на индексе. Мы видим, как на истории она замечательно работала. Ну, соответственно, в данный момент времени цена ну, находится под ней, что является, безусловно, признаком слабости индекса доллара и самого доллара. Но будем смотреть в моменте, будет ли вообще подходить и тестировать этот уровень индекс, или мы отвалимся сейчас. Но основная, основная зона поддержки у нас находится на отметке 101 пункт. Ну, собственно, это вот этот уровень. И с точки зрения механики рынка хотелось бы, конечно, увидеть определенную коррекцию по индексу, тогда бы у нас появился более сильный скажем так, запал на рынке, да, и более динамичное снижение. Но если мы не удержим данные текущие отметки, и телом самим будем закрываться и продавливать эту поддержку, то безусловно следующая поддержка у нас находится на отметках в районе 101 пункта. Итак, что у нас происходит сегодня с фьючерсами? Фьючерсы торгуются практически в нулевой отметке. Вчера по мы посмотрели тот же американский фондовый рынок закрылся. Разнонаправленно, но я хотел бы здесь отметить один такой очень очень важный нюанс очень важный факт значит, есть такое соотношение put call ratio или соотношение put call опционов мы видим значит, у нас красная график это цена SP 500 относительно ну, текущего состояния то есть график с 2013 года и мы видим голубым помечено соотношение пут колл опционов. То есть это путы, когда покупают, колы, когда продают. Соответственно, в данный момент времени мы с вами видим, что вот фактически вот это все снижение идет большое накопление шортов, То есть соотно соотношение пут колл опционов растет. Никто не верит в рост рынка. Все видят тот негатив, который сложился у нас. В принципе, в этом году, соответственно, даже, я бы так сказал, больше добавляется пессимистов, которые этот рынок пытаются шортить. Мы видим с вами то состояние рынка, где больше всего пытались шортить и что произошло в моментах. да, То есть, в моментах рынок мог развернуться и пойти вверх. Ну, соответственно, мы видим и сейчас график S&P идет у нас вниз, соотношение растет. То есть, это дает основание полагать о том, что скоро, я не говорю, что это будет в ближайшее прямо время, но я могу ожидать какого-то резкого выноса по S&P, соответственно, вынос шортящих да, вперед ногами, как я это называю. Поэтому все это в принципе в пределах очень возможно допустимо, но здесь должно быть совокупность факторов. Мы понимаем, что при этом должен индекс доллара идти вниз. Значит, все индексы наверх, криптовалюта, соответственно, вслед за SP-шкой может стрельнуть вверх. Но это надо понимать, это надо учитывать в анализе своем, в анализе рынка. поэтому про это мы не забываем. Вот такое интересное наблюдение. То, что происходит сейчас на рынке. Посмотрим, что происходит в моменте с самим биткоином. Вчера вечером я опубликовал после обзора некоторые свои наблюдения по рынку. По рынку некоторые свои замечания. Значит, мы получили нисходящее движение вниз, безусловно. Безусловно, у нас есть сверху уровень, который цену не пустил выше Это уровень, 16950 долларов, он на сегодняшний день валидный, он держит цену. И, безусловно, о каких-то более глобальных лонгах можно говорить о при преодолении этого уровня, при пробое его закреплении и... Тогда можно рассуждать о дальнейшей следующей поступательной тенденции движения цены наверх. Это к уровню 17.300, 17.500. То, что мы уже не раз, то, что не раз рассматривали, обсуждал я в своих ежедневных обзорах. Значит, сейчас мы получили поддержку и остановку на уровне 16.600 долларов. Тик в тик ударили. Фактически следующий уровень у нас поддержки находится на отметке 16.400 долларов. Давайте посмотрим локальную картину. Ну, собственно говоря, вчера я это все публиковал в прямом эфире, да, так как оно происходило и как, как это все рисовалось в моменте. Вот эта картинка, да, то, что мы видели с вами до. Ну и фактически мы видим, как цена подошла в моменте к этой трендовой Линии нисходящие. Ну, я ожидаю, честно говоря, пробоя этой всей истории и движения в область основного сопротивления сейчас 16800 долларов. Поэтому я принял для себя решение взять спекулятивный лонг, как по биткоину, так по эфиру. Ну, соответственно, я смотрю за развитием этой ситуации. И графики, в принципе, аналогичные, что на биткоине, что на эфире. Безусловно, если мы эту трендовую не пробиваем, то основная зона магнита у нас будет 27-я зона, это тысяч 500 долларов, ну, плюс-минус там 20 долларов. Ну и следующая отметка, это важный уровень 16 триста долларов. С легким, опять-таки, может быть заколом этой зоны. Ну, Основной поддержка 16 400, 16200 Ну, соответственно, краткосрочную картину по именно самому биткоину да, я рассказал значит, что по эфиру по эфиру в принципе аналогичная, идентичная ситуация и безусловно он будет идти в унисон с, с самим биткоином да, мы на эфире видим а, в текущий момент более присутствует, более слабость большая, то есть, биткоин у нас снизился на процента за текущие сутки, эфир 1,2% то есть это больше, <coughs> больше самого биткоина Трендовая линия здесь находится выше, ну соответственно и целевые здесь находятся ну, немножко ниже, чем на самом биткоине. То есть тут можно ориентироваться именно на сам биток. Вчера также мы получили снижение к уровню поддержки 1000. 186 долларов по бирже Coinbase. Ну, следующая поддержка ниже 1160. То есть это все. Эти уровни никуда не делись, они присутствуют с нами на графиках. Соответственно, как бы по ним можно ориентироваться. Более объемная горизонтальный уровень сопротивления находится на отметке 1205 долларов, обозначимого снизу. Ну, соответственно, как бы движение в эту область опять-таки можно ожидать при сохранении восходящей тенденции. А, так, давайте еще посмотрим такой момент, важный, значит, как доминация самого а, биткоина. То есть мы видим опять-таки, что определенный спец был со вчерашнего вечера, рост объемов. А, ну, соответственно, это в свою очередь вызывает отток ликвидности из альткоинов. А, основной уровень сопротивления сейчас находится на, на уровне 44%. Давайте дневной. Самый сильный уровень вот 445 44 да, Откуда мы можем ожидать потом дальнейшего поступательного нисходящего движения. Но тем не менее мы понимаем, что если а, биткоин начнет а, доминант начнет активно расти, то это вызовет дополнительный ток ликвидности из а, абсолютно всех альткоинов включая эфир, топовые монеты, на да, лайт ну и так далее. То есть рынок не устоит ни в коем разе. Одновременно с доминацией биткоина начинает расти и доминация USDT. То есть переход актива идет, ну ликвидности идет не только сам биткоин, но и, и частично перед Новым Годом никто не хочет рисковать, и участники переходят в сами стейблы. Поэтому эту, эту ситуацию тоже надо учитывать, ее надо понимать и держать в голове. Так, ребят, основную картину по рынку, ситуацию я рассмотрел в текущем дня. Все дальнейшее общение предлагаю производить в телеграм-канале. Всем желаю профита, хорошего дня, всем удачи и пока.